Всем привет дорогие друзья, если вы смотрите это видео, значит вы находитесь на канале Work and Life и с вами я, его ведущий Антон Белюк. Я нахожусь в Северной Италии, сегодня я хочу вам рассказать о городе Парма, очень интересный город, который находится в Северной Италии, опять же повторюсь. Поэтому всем, кому интересна данная тема, устраивайтесь поудобнее и я начинаю. Большинство архитектурных достопримечательностей Пармы было возведено в эпоху ее расцвета. Начать хотелось бы со старинных церквей и монастырей, коих в городе великое множество. Это и знаменитая барочная церковь Сан-Живани Евангелиста, расписанная непреизойденным пармским мастером Кораджо, и похожая на собор святого Петра в Риме Мадонна де Стиката, в которой находится усыпальница бурбонов и герцогского дома Форнезе, и монастырь святого Павла, и кефедральный собор с баптистерием на площади Дуомо. Кстати, Баптистерий построен из необычного розового мрамора, который меняет свой цвет в зависимости от освещения. Это одно из самых удивительных строений не только средневековой Пармы, но и Италии в целом. Площадь Гарибальди в Парме – излюбленное место встреч, сердце города, где находится дворец губернатора и старейшие местные ресторанчики. К югу от площади расположена популярнейшая улица Фарини, являющаяся центром городской жизни. По вечерам именно здесь собираются вся пармская молодежь, чтобы поболтать за бокалом сприца. Парма подарила миру целую россыпь выдающихся гениев, среди которых одно из первых мест занимает рожденный в предместе города всемирно известный композитор Джузеппе Верди. Неудивительно, что именно оперный театр Реджо в Парме стал той концертной площадкой, где мир впервые услышал знаменитую травиату и регалетто. Дух гениальности композитора до сих пор витает под сводами этого исторического театра. Особо его присутствие ощущается в октябре, во время ежегодного фестиваля Верди, приуроченного ко дню рождения гения. Кстати, мало кто знает, что Пармский Королевский театр Реджо уже давно борется за пальму первенства с Миланским театром ласкала Рядом с университетом находится один из самых интересных музеев Пармы. Музей профессора Пармского университета Глауко Ломбарди. Всю жизнь Ломбарди занимался коллекционированием исторических предметов. В музее представлено множество личных вещей второй жены Наполеона, Бонапарта, Марии Луизы, а также богатая экспозиция, рассказывающая об истории самого города Парма. говоря, сюрпризов в Парме немало. В нескольких шагах от улицы Гарибальди расположен колоссальный дворец Пилота, Палаццо Деля Пилота, с огромным внутренним двором. Он был задуман в конце 16 века по приказу Фарнези, но так и не был завершен. Для полной реализации проекта нужно было разрушить Доминиканский монастырь, на что так и не получили согласия. Остается только фантазировать, каким был бы сегодня этот герцарский город внутри города. Сейчас здесь размещены музеи античности, национальная галерея, 28 залов, большинство из которых также расписаны Корейджо, Палатинская библиотека, Институт искусств, музей Бадони, Академия художеств. Здесь многое сохранилось со времен Форнезе. Оружейные залы, архивы, лаборатории, кладовые камеры. Вся история города Пармы неразрывно связана с сельским хозяйством. Именно натуральное хозяйство сделало пармскую кухню знаменитой на весь мир. Взять хотя бы сыр пармиджано-риджано, в русском языке именуемый просто пармезаном. Его изготавливают из молока коров, пасущихся только в окрестностях города Парма. А процесс производства занимает от 18 до 30 месяцев. Не менее известным вкусом пармы считается вещина парашюта ди парма, только здесь производят и известные мясные деликатесы ⁇ солями дифелино, кулателло, копа ди парма и множество других. Отдайтесь на волю прекрасных и спокойных улиц города или окрестностей. Полюбуйтесь на зеленые островки, которых много даже в центре. Кажется, даже сквозь гомон и шум здесь все еще звучат мотивы Джузеппе Верди. Глаз радуется дворцам и виллам 14 и 15 веков, а панораму завершают величественные горные вершины. Вы можете приехать сюда в любое время года и составить интересную программу с учетом местных мероприятий. Фестиваля Верди, к примеру, безусловно, самого известного фестиваля поэзии, праздника студента, театрального фестиваля, праздника Полона, праздника джаза и многих других. Позвольте себе пожить вместе с этим городом, смотрящим в будущее и счастливым от осознания своего прошлого. Ну что ж, дорогие друзья, вы увидели город Парму во всех его красотах. Погода сегодня была пасмурная, к сожалению, поэтому... Не удалось до конца показать весь колорит э, архитектуры данного города Именно в условиях э, освещенности вот, ярким солнцем Ну, я думаю, что в принципе и так получилось неплохо Так что если вы э, когда-нибудь будете в Италии путешествовать Советую вам заехать в город Парма э, На первый взгляд, казалось бы, простенький городок Но он хранит в себе кучу интересных мелочей, так сказать Как вы уже сами успели услышать Сейчас я нахожусь в парке Дукали, опять же, в городе Парма. За мной находится дворец Марии Луизы, второй жены Наполеона. Об этом я буду рассказывать в своем следующем выпуске, так что обязательно не пропустите его. Весь парк Дукали является одним из красивейших парков Европы, не побоюсь этого слова. В общем, все те из вас, кто заинтересован в жизни, работе за границей, будь то отдых и развлечения, будь то цены на различные товары и услуги, обзор заработных плат, работ, условия труда, условия проживания, все это вы сможете найти на моем канале. Поэтому, если вы в этом заинтересованы, обязательно подписывайтесь на мой канал. Здесь вы найдете кучу полезной и интересной для себя информации. Также не забывайте делиться ссылками на мой канал с друзьями, и ставить лайки либо дизлайки под этим видео, в зависимости от того, понравилось ли вам оно. Также не забывайте писать комментарии под видео, если у вас возникли какие-либо вопросы в ходе просмотра моих роликов, либо предложения, пишите их обязательно в комментариях, и я буду все это рассматривать, воплощать в жизнь в своих следующих роликах. Вот, кстати, ссылочки на мой канал и на мое последнее видео вы сейчас видите в верхних углах вашего экрана, поэтому я закругляюсь. Всем пока!